Смотрите видео до конца и вы узнаете, зачем знать объемы торгов и чем вам поможет анализ этого показателя. Привет! Меня зовут Денис Иващенко. я соучредитель компании Order Flow Trading и соавтор платформы Atas. Начав карьеру трейдера с американского рынка акций в 2005 году и торгуя капиталом инвестфонда на Чикагской бирже, в 2010 11 годах мы с коллегами разработали для себя ряд уникальных инструментов, которые помогали нам видеть, что делают на бирже крупные игроки, определять скрытую ликвидность и зарабатывать на этом каждый день. Но рынок не стоял на месте и мы тоже. Сегодня Atas это полноценная торговая аналитическая платформа, которая помогает тысячам трейдеров со всего мира улучшать свою торговлю каждый день. И наша миссия здесь простая – помочь трейдерам видеть больше, знать больше и зарабатывать больше с помощью продвинутых методов анализа рынка. Но перед тем, как показывать все инструменты и крутые фишки платформы и какие преимущества они дают, я хочу вам дать простое понимание истинной первопричины движения цены, так как это основа успешной торговли на любой бирже. Поэтому наберитесь немного терпения, ведь даже если вы новичок или только собираетесь заняться трейдингом, это поможет сэкономить вам уйму времени и денег, так как уже на старте вы четко будете понимать, какая информация нужна и какие инструменты действительно помогают эффективнее торговать, а что является лишь мусором и отвлекает вас от главного. Вначале давайте рассмотрим основные методы анализа рынка. Первое – это фундаментальный анализ. Это не самый простой путь, и он требует очень обширных знаний экономики, экономических показателей и различных математических моделей. Как правило, такой подход нацелен на долгосрочный инвестиционный трейдинг, для которого необходим достаточно большой капитал, что подходит далеко не каждому, особенно в начале пути. Второе – это всеми любимый технический анализ. Этот метод используется подавляющим большинством начинающих трейдеров. Почему? Ну, во-первых, это просто. Написано много книг, его легко понять и обучить. И это отличный инструмент для определения потенциальных точек входа и выхода из сделки. Конечно же, это большой плюс. Но в этом кроется и большой минус. Крупные игроки тоже видят модели теханализа и знают, где покупает и продает масса мелких трейдеров. Им несложно понять, где они ставят свои стопы. Более того. Они постоянно используют эту информацию против большинства мелких трейдеров. По той же причине простоты, большинство торговых методов и платформ сводятся к анализу исторических данных цены. Как итог, мы имеем замкнутый круг. Все фокусируются только на доступном ценовом графике или индикаторах, производных от цены. Но не задумываются о первопричинах этих движений и даже не подозревают о том, что помимо цены у рынка есть еще два очень важных параметра объем и время. Дело в том, что анализ только цены не дает полной картины текущей рыночной ситуации, ведь ценовой график – это всего лишь отражение того, что было в прошлом, и поэтому прогнозы, в основе которых стоит лишь цена, имеют большую погрешность. Тут хочу отметить, что я и сам поначалу пробовал разные методики и стратегии, пока мы с коллегами не дошли до того, что это слишком мало для стабильной торговли в плюс. Теперь давайте попробуем разобраться, почему же так важно использовать анализ объема в своей торговой системе. Ни для кого не секрет, что цена на любой товар зависит только от соотношения спроса и предложения. Если покупателей больше, цена растет. И наоборот, если спроса на товар нет, а предложение завышено, цена падает. Это базовый закон ценообразования в рыночной экономике. На бирже все то же самое, только в ускоренном режиме. Это означает, что если мы с вами сможем видеть и понимать, какой на рынке баланс или дисбаланс между покупателями и продавцами, то мы сможем с большой вероятностью принять верное торговое решение. Все банально и просто. Остался вопрос, с помощью каких инструментов или индикаторов можно это посмотреть или понять? И ответ на вопрос – это анализ онлайн данных, который поступает прямо из биржи. Например, торговые объемы с разделением на рыночные покупки и продажи позволят оценить в моменте соотношения сил покупателей и продавцов. Это отличный индикатор для фильтрации входа в позицию и понимания, когда действительно пора выходить из рынка. Благодаря этому вы сможете получить преимущество перед большинством трейдеров, которые не видят, что реально делают покупатели и продавцы. Более того, специальный алгоритм ATAS для агрегации сырого потока биржевой информации показывает реальный размер исполненных рыночных заявок. Это позволяет отслеживать действия крупных игроков и ориентироваться на них, принимая торговые решения. А вот анализ отложенных заявок в торговом стакане – и динамики ликвидности с помощью специализированных индикаторов позволят вам определять, где блефуют крупные игроки, пытаясь манипулировать другими, а где есть реальные уровни поддержки и сопротивления, на которые можно смело ориентироваться в своей торговле. Наглядное отображение данных с помощью кластерных графиков Footprint покажет дисбаланс между покупками и продажами, а уникальные индикаторы, основанные на данных открытого интереса, позволят понять, когда большинство участников рынка входит в позиции, или наоборот, когда выходит. И это всего лишь небольшой список того, что могут дать специализированные инструменты объемного анализа платформы АТАС. И цель этого видео не в том, чтобы рассматривать сейчас каждый из инструментов по отдельности. Это займет слишком много времени. Основная задача на данном этапе – это передать вам простое понимание механики формирования цены на бирже. В результате вы поймете, какие данные действительно могут помочь вам в торговле, благодаря чему вы сможете использовать эффективные инструменты платформы АТАС для создания прибыльной торговой системы. Мы цикли лишнее, оставили простоту и функциональность, чтобы пользоваться было удобно даже новичкам. И сегодня полный инструментарий АТАС доступен и вам. Возможно, не все поначалу будет легко и понятно, но мы с командой постарались сделать платформу интуитивной и удобной в использовании. Более того, мы подготовили для вас простые для понимания и полезные видео -уроки, которые раскроют суть инструментов платформы и позволят по полной воспользоваться бесплатным ознакомительным периодом. До встречи!